Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в диабзоре набор инструментов на 46 предметов компании Алоид. Артикул товара МГ 2046П. Начнем с упаковочной коробки. Производитель указывает, что инструмент весь, состо... весь производится из хромбонадьевой стали. Комплектация инструмента сбоку указывается. Что еще? И сделано, инструмент изотвляется в Китае. Заводской Китай. Фирма сама Alloid. это украинский бренд. Но инструмент изотвляется в Китае. Это указывается на упаковке. Перейдем к комплектации набора. Такая прокладка ложится между двух крышек. оплетки идет. Начнем мы с трещотки. Трещотка на 45 зубьев в наборе. Длина 150 мм. Рукоятка комбинированная резина-пластик. Черные вставки резина. Можно сказать, прорезиненный пластик. Зеленая вставка из пластика идет. Есть реверс. Быстрый сброс, фиксация головки. Также трещотка разборная. Два винта выкручиваете, можете ее обслужить внутри. Логотип ловит на рукоятке, на, самой, на металле, надпись сталь. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка полностью пластик. Есть прицелительный квадрат. Сюда вы можете вставить или трещотку, или Т-образный вороток. Также подсоединять еще удлинитель. В наборе вы ее можете применять или с головками, или вставлять сюда биты и получаете отвертку. Да, если забыл сказать, то трещотка на одну четвертую дюйма, то есть маленький квадрат. Далее три удлинителя. 150 мм у нас гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Далее 100 мм и 50 мм. Т-образный вороток. Длина 110 мм. С плавающей головкой. Переходник, который можно использовать головки или биты с шурбовертом. Также в комплекте идет Набор Г-образных ключей. Три ключа. Кардан для труднодоступных мест. И набор шестигранных головок. Общее количество головок 13 штук. Размеры. Начнем с большой. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, Четыре с половиной и 4 миллиметра, самая маленькая. Головки шестигранные. Хорошее литье, как для полупрофессионального инструмента. Замечания нет по литью, очень хорошо все подогнано. Сверху на инструмент нанесено защитное покрытие от коррозии. На головках надпись «Хромбанадевая сталь» и указывается 4 миллиметра. То есть головка на 4 миллиметра. И также в наборе набор «Бит». Бит 20 штук, биты прессованы в головку, уже идут. Применять можете листы щеткой, Т-образный вороток или вороток отверточный также. Набор я уже показывал. Профили бит шестигранные есть, шлицевые, крестовые и биты торкс. Все они подписаны на кейсе по размерам, в как лежат такой вот небольшой набор гарантия на инструмент составляет один год кейс у нас цельнолитой то есть нету зависа которая соединяет две крышки защелка пластиковая размеры кейса ширина у нас кейса 24 сантиметра длина 14 см и высота 5 сантиметров Сверху на, на верхней крышке логотип Лоид. Очень такой красивый кейс сделан. Вес набора 1 килограмм 200 грамм. Такой небольшой набор как дополнительный или для дома. Напоминаю за подписку на канал, за оставленный комментарии вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.